Карта. Все. А, так, счет, счет, счет, счет, естественно, не такой, счет, естественно, вот какой сейчас, смотрите просто с какого момента, черт возьми, демка идет, 4-3 счет ведет у нас, кстати говоря, райс, неожиданно, но ведет райс, и, как я понимаю, теперь 4-4, наверное, да, а нет, 5-3, 5-3 ведет Бревзор, боже мой вот так правильно сказать. Ну что ж, дорогие друзья, вторая карта. Вторая карта, это всегда интересно. Напомню вам, счет 1-0 в пользу Бревзора. Андрей выиграл первую карту, карту Аим Headshot. И в случае, если Райс, он же Егор, все-таки поборется на второй карте и сможет ее выиграть, то мы с вами увидим третью карту. Если не поборется, и счет будет 2-0, ну, тогда логично, в общем-то, что все это дело закончится очень быстро и вот прям э, сиюжеминутно, так скажем, да. Ну, однако, Егор все-таки убивает Андрея. Со снайперской винтовки фастзум не удалось дать. но зум тоже залетел совсем не туда, куда нужно. Ну, и стандартная достаточно история для карты АВП Индия. Побеждает, как правило, тот, кто умудряется законтролить верхушку. И верхушку, собственно, как вы видите, достаточно неплохо. Ой-ой-ой, вот это фаззумище! Андрюха, отличный хэдшот. Просто мое почтение. Включай ВХ, Сань, а имки так интереснее смотреть. Могу посоветовать один с обходом ГГ. У меня нету в этой сборке ВХ, и более того, почему-то, к сожалению, в старой сборке, где ВХ есть, когда я его включаю, он не работает. Так что вариантов нету. Ну, а вообще, внимание на это, дорогие мои друзья, не обращайте. Неважно, есть там ВХ у меня или нету, чтобы я мог смотреть за ребятами с ВХ. Что поделать? Что поделать? А, счет 9-4. близится уже завершение первой половины. Ребят весьма и весьма быстро разыгрывают. В принципе, а им карты это именно как раз-таки про скорость разыгрывания... Ситуации, где, ну, естественно, влияет исключительно только АИМ. А что еще здесь должно, простите меня, влиять? Если уж карта, естественно, АИМ. АИМ карта. И Бревзор уже слышал выстрел соперника, а вот соперник теперь слышал не самое мягкое приземление от Бревзора. Кстати говоря, 14 хп было потеряно. Ой-ой-ой, фазум не залетает. Рука-лицо! Андрей не попадает по сопернику, но вторая пуля залетает вот прям в яблочко туда, куда нужно Что ж, 10-4, последний раунд первой половины И снова первую половину, ну, с до достаточно серьезным отрывом выигрывает э, Андрей Гавриленков На счет 10-5, бревзор э, Так, у нас смена сторон произошла да да да да да да да да да да да да да да да да вот так у нас произошла смен сторон все все правильно ну что ж райс он же егор петров выигрывает первый раунд второй половины счет 10-6 Ну это наглость уже я конечно считаю андрей это огромнейшая наглость куда это вы с ножом с ножом черт возьми Куда? <смех> и куда? У меня просто эмоции меня переполнили. И я не знал даже, что сказать, дамы и господа. Это, конечно, наглость с ножом вот так выбегать на соперника. Я понимаю, что там АВП и это далеко не показатель. Ну, того, что типа что он тебя убьет, да, это все-таки АВП. Можно промахнуться и тут как раз получить а, порцию тычков с ножа. В общем, в общем, дорогие мои друзья, счет становится 11 7 а точнее уже 1 с 8, я где-то не успел один раунд прибавить Ну, ну такой типа, бывает Короче, короче, попадание было сейчас в Бревзора Пытается он снова зарезать своего соперника Соперник, кстати, не сдается и не дает себя зарезать Ну, а для Бревзора это только лишь на руку Потому что, как вы видите, в очередной раз он попадает по Визави И достает нож, пытается его зарезать и тут просто перехитрил. Сначала забайтил, главное, иди, иди сюда, будем резаться один на один. Но нет, на самом деле он решил достать снайперскую винтовку и просто застрелить э, ни в чем не подозревающего соперника. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай. дважды. Дважды он промахнулся с ножа. ГГ. Это ГГ, дамы и господа. Райс все-таки убивает Бревзора. Не удается Андрею порезать соперника, хотя был, конечно, очень близок. И, Сашуля, приветствую, что за игра Майнкрафт, привет, Дистриктор, насколько я помню, это, если я не ошибаюсь, у Антона Ник такой, да, на этом, на Твиче В общем, привет тебе большой, ну и, конечно же, Сашуля, тебе тоже большой приветик А тем временем, а тем временем, дамы и господа, кстати, о птичках, счет 13-10, вот так вот совсем не на шутку, минус от Райса, и это 13-11 не собирается Егор сдаваться без боя, явно хочет играть вторую карту. <с co> <month> это уже Knife India. Кстати, похоже, да. Ребят, судя по всему, решили, что АВП... Ну, это... 물... О, Ооо... вот этот хук. Вот это хук или апперкот, э... неважно, в общем. Но попадание в голову было конкретное. Вот приблизительно, как если бы Майк Тайсон сейчас пришел и влупил бы кому-нибудь э... в бубен. То есть одним ударом, в общем -то, на тот свет отправил. 13-13, дорогие друзья, дуэль на ножах продолжается у ребят, и, между прочим, они сравнялись по шансам, так скажем. Егор, кстати, почему-то решил отойти от плана резни и достал снайперскую винтовку. Ну, на ножах, объективно говоря, у Егора получается играть в разы лучше. Счет 14-13, и тут уже, между прочим, нужно не расслабляться, потому что это все, как вы понимаете, чревато последствиями, да? А последствия могут быть очень и очень плачевные, как для одного игрока, так и для другого. Ну, не угадывает. Не угадывает Егор с местоположением соперника. Надеялся, что он выйдет по центру, но соперник решил отыграть от парапета. Естественно, от парапета здесь отыграть было бы куда правильнее, потому что, ну, даже попадание в парапет, естественно, не у уб... О! <свист> <свист> вот этот Егор. Это, знаете, в духе хорроров. Прям сейчас было просто отличный меткий выстрел. Ну что ж, 15-14 матчпоинт. И если сейчас Бревзор проигрывает, а он, кстати, мог сейчас проиграть, но нет, он выигрывает. Это 15-15 допы. А вот чего-чего? А вот овертаймов <свист> в матче 1-1 я не видел, по-моему, вообще никогда. Ну что, смотрим. Снайперские винтовки теперь достали. Ребята уже не хотят, по всей видимости, резать друг друга. Примзор занимает позицию наверху. В то же самое время Джиту Райс пытается замансить из-за ящика. И попадает таки в голову Андрея. Молодец, Егор. Молодец с АВП. Во всяком случае, у Егора летит более продуктивно. 16-15. И моментально счет меняется на 17-15. Егор снова не оставляет шансов своему оппоненту. Последний раунд первой половины первой серии овертаймов. И здесь снова победителем выходит Егор. Смен сторон. Но, ну, в общем-то, не важно на самом деле, что здесь смен сторон. Потому что, по факту, ребята, естественно, появляются на одинаковой удаленности от э, центра карты. И Егорка, Егорка, куда ж тебя понесло? 18-16. Бревзор, кстати говоря, для победы нужно взять все раунды которые сейчас будут разыгрываться, но сделать это будет, конечно, невозможно. Веду минуса от Егора, и счет 19-16, дорогие мои друзья. А это уже значит, что карта номер 3 будет сыграна в сегодняшнем Best of 3. И если вы хотите знать, то я, естественно, вам скажу, это карта SKAK M4.